Выясним, какие превращения энергии происходят при колебаниях пружинного маятника. При растяжении пружины ее потенциальная энергия увеличивается. При движении груза к положению равновесия потенциальная энергия пружины уменьшается, а кинетическая энергия груза увеличивается. В положении равновесия кинетическая энергия груза максимальна, а потенциальная энергия пружины равна нулю. При сжатии пружины увеличивается ее потенциальная энергия и уменьшается кинетическая энергия груза. При максимальном сжатии потенциальная энергия пружины максимальна, а кинетическая энергия груза равна нулю. Если пренебречь силы трения, то в любой момент времени сумма потенциальной и кинетической энергии остается неизменной. При наличии силы трения энергия расходуется на совершение работы против этой силы. Амплитуда колебаний уменьшается и колебания затухают. Таким образом, свободные колебания маятника, происходящие за счет первоначального запаса энергии, всегда затухающие.